ребятки пришли с рыбалки, сейчас у нас сегодня копчение еще щуки будет, а сейчас надо сходить в баньку. После рыбалки банька зачет будет. Сейчас покажу, что за банька у нас. Там видно, плохо видно, да, темно уже. Пан Леонид уже сидит в баньке. Лучше нету красоты, чем выйти из баньки. Свежий воздух. Вообще классно. <свес> классно. Че ты? Еще не так разогрелся, чтобы сугроб бросить? <свес> <свес> так, ребят, ну чё, попарились. Теперь время копчения. Будем коптить щучку. Прежде чем закоптить щучку, надо ее почистить. Мы ее почистили заранее. И разрезали вдоль хребта потом покажу вам ну там будем коптить я покажу но ну, щуку просто вдоль хребта разрезали и подсолили так она вот около часа может около двух постояла подсолилась и сейчас будем коптить так ну вот мангальчик разоргется все короче сделай а я буду только снимать Там решетка, да? А, там понял. Короче это. Решеточка. Ну все, рыбу ложим, что? В коптильню. Ну, туда, да, туда, ложим, туда, туда уже ложил эти-то копилки-то. Все, альфу закинут туда. Я сейчас я ему дам зажигалку, зажигать, конечно. Не факт. Будем пробовать щучку. Так, ну сейчас все прогреется, начнут шаить опилки и будет копчение. Сколько коптить, да? Минут 15-20 будем? Где-то 25-30, побольше чуть. Ну, около 30 минут будем коптить. Даже поменьше, может быть, минут 20, а потом лучше поставим, пусть она остывает. Ну да. Тоже прогреется хорошо. Сейчас, короче, зажгёмся, всё и покажем. Так, прошло минут 25. Сейчас Снимется огня. Коричневый хоть есть. Погоди, надо, что постыл. Поставим на краешах. Пусть она немножко еще минут 5 остывает сейчас. Дойдет. Потом отходит. Ну вспыхнет жад, сгорится. Так, ну ладно, не переключайтесь, ждем. Ждем копченой рыбы, не холодно, не буду там стоять, тем более после бани, вот. сейчас подождем, принесет Ленька, посмотрим что за рыбка, оценим ее, вкусовые качества, а вы пока не переключайтесь, ждите, вот такая рыбка, ребята, М -м -м. как пахнет, вообще классно, камера подеть начала Да, ну что, ждем кружечку. кружечку уже говорю, ждем щучку, картошечка уже готова. Картошечку отварили себе да. с укропчиком. А с укропчиком с маслицем. Само то после баньки перекусить. А маслица то? Маслица надо еще. Я уже маску А, туда положил уже? Да, туда уже. Да. Запахи непередаваемые, ребят. будем дегустировать нашу копченую щучку которая поймана своими руками Ты будешь? обязательно ну так вот Ты нажрешься, позоришься ну, давай. давай ну, ребятушка, пробуем Запах вообще классный. Лайк. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. like. Подсолил, но uh -huh. я солил. Mm -hmm. Ладно, мы похаваем. Не переключать. Щука классная получилась. Ждите следующих роликов. Всем пока. Пока. <laughs> Всем привет ребята, сегодня находимся на форельном хозяйстве, сегодня забоем 200-300 килограмм вот так что происходит, я покажу люди тянут дель сейчас подымут, я хочу пустить камеру под воду посмотреть как рыбу плавает, интересно Ладно. так происходит забой